Добро пожаловать в мир панденомики. Она обновляет глобальные правила игры и порождает парадокс с которым сталкиваются все руководители и собственники бизнеса. Как выжить в краткосрочной перспективе и при этом инвестировать в долгосрочное развитие бизнеса. И для этого челленджа нам нужны дикие знания, высота замыслов и прорывные идеи. 27 ноября я приглашаю вас на Global Inspiring Forum. Форум, который объединяет мировой интеллект на одной сцене и бизнес-элиту в одном зале. Впервые форум пройдет в двух форматах – офлайн и онлайн. Соотнесите свое видение с видением глобальных экспертов. Кьелл Норстром самый оригинальный бизнес-мыслитель современности, профессор экономики, футуролог, автор бестселлера бизнес стили, фанк». Он поделится своими прогнозами о будущем, которые станут для вас точкой опоры для принятия стратегических решений. Кен Сегал, экс-креативный директор компании Apple, 12 лет в команде со Стивом Джобсом, создатель легендарной рекламной кампании Think Difference. Расскажет о самой сложной задаче в бизнесе. Как упрощать, но не обесценивать. Томас Инглера, директор по инновациям компании IBM. Входит в десятку IT-инфлюенсеров Норвегии. Расскажет о том, как искусственный интеллект повлияет на рынок труда. И самое главное, как сегодня справляться с сопротивлением команды на пути внедрения инноваций. Джен Лин, CEO консалтинговой компании Delivery Happiness. Консультант по корпоративной культуре «Запас», история успеха которой описана в бестселлере «Доставляя счастье». Джен расскажет о том, как адаптировать корпоративную культуру под новую реальность на примерах своих клиентов из таких компаний, как Facebook и Starbucks. Global Inspiring Forum – маст-визит для тех, кто ищет прорывные идеи и комплексное решение управленческих задач. До встречи 27 ноября на Global Inspiring Forum!